Добрый день дорогие друзья! Рад вас приветствовать на канале Сочи ЮДВ. С вами Вячеслав вот. и сегодня я хочу презентовать коттеджный поселок в стиле Райт. Вот. Давайте начнем. Да, чтобы вы понимали, вот такие у нас виды просто сразу с объезда. Вот. Коттеджный поселок закрытого типа. Вот. Будут ворота, все закрывается. Тут у нас КПП. Все дома сдаются с ремонтом, мебелью, техникой, в готовом варианте. Вот у каждого дома своя парковка. Вот. А у двух домов даже свой лифт. Вот. А все дома будут у нас с, бал... с бассейнами. Вот. вот такой у нас лифт на два дома индивидуальный. Пока он в разработке, поэтому не буду в него заходить Виды потрясающие с каждой точки этого поселка С каждой точки Просто поднимайтесь по лестнице, а у нас вид на море и на горы вот. Здесь у нас будет ограждение к одному тому и к другому вот это у нас дом номер три, Это дом номер два. Сейчас мы будем смотреть дом номер два. Он уже в готовом варианте С мебелью и техникой так, Давайте не будем заходить Со спальни А войдем именно с дома Все участки будут В озеленении Все опорные стены обыграны Также у нас будет там озеленение Все будет полностью свисать Все будет очень красиво вот не просто серые стены даже просто серые стены они уже обыграли но здесь все будет у нас в зелени вот здесь у нас будет полностью туи, зелени, пальмы вот. так. давайте зайдем вот у нас главный вход вся система здесь Так. сделано очень красиво Ореховая такая мозаика. Здесь у нас гости. А, здесь у нас получается бойлерная. Вот. Ну, стиральную машинку просто, наверное, поставили. Вот, а здесь можно и здесь в принципе установить стиральную машинку с, с сушкой. Вот. Такие хорошие, красивые у нас здесь с доводчиком получаются шкафы. Здесь гостевой у нас санузел, все готово, все работает, система управления климатом. Вот здесь у нас маленькая спальня. Везде полы получается у нас здесь теплые, вся система обогрева. Плюс еще и застройщик хочет застройщик сделать а вот в этих. Получается у нас в зонах радиаторы. Вот. И зона как отдыха можно. Лау, такая, скажем, лаунж-зона. Сел, посидел с видом. Вот, пожалуйста. И тепло оттуда идет, с пола тепло идет. Здесь у нас кухня, гостиная. Вот. Все красиво обыграно Автоматическое управление жалюзи также вот здесь. Вот. Пожалуйста. Просто шикарно. Вот. Ну, сейчас нам это не надо, мы не закрываемся открываем вот. вот такая кухня гостиная прекрасная вся прям мебель уже сделана мебель у нас здесь куперсберг очень хорошая вот все в едином классическом стиле очень приятно можно почти уже готовить даже вытяжка вообще просто это же надо, все в одном стиле найти, обычно делается все, а, скажем так, одного бренда, другого, что-то не нашли, а здесь приятно то, что все в одном бренде, вот, все сделано, подсветка полностью по периметру, ну, давайте вот, посмотрим, да. как здесь все будет, а, вот мы сели, и вот так, вот такая прелесть, вот такая прелесть, как вам такая кухня, гостиная? мне очень нравится выход на задний двор. Вот. но опять же повторюсь, здесь все будет в озеленении. а вот он наш бассейн подогреваемый естественно с, с фильтрацией здесь территорию ну, застройщик ее так облагородит это будет относиться к этому дому вот прям к этому дому будет здесь своя территория вот. можно здесь поставить там зону от какой-нибудь скажем так беседку, зону отдыха, можно барбекю барбекюшницу установить и просто отдыхать вот-вот-вот-вот с такими прелестными видами. Вот. Все дома у нас на сваях, здесь сваи а, очень большие, 70 семидесятки, если быть точным. Вот. А, причем застройщик говорит, их было так много, что несколько даже сваи убрали. Вот, вот такая у нас терраса по периметру дома. Вот, с каждой опять же точки все видно. Вот. Можно зайти сразу и до спальни. Вот, и опять же на кухню. Два выхода. Получается на кухню, на террасу. Двойные стеклопакеты. Вот здесь у нас вся мебель, уже все, все готово. Заезжай и живи. Только тапочки, с вами. Пожалуйста. Вот такое вот. Прелесть вот. Ну ту спальню я вам уже показывал Вот наша вторая спальня Также с видом Вот, Пожалуйста вы спите И просыпаетесь с видом на море вот. Обогрев здесь и полов, Получается и радиаторы вот. С этой спальни также у нас есть Выход на террасу Пожалуйста, вышли с кофеем сразу На улицу В январе Причем, заметьте вот она на улице у нас. Плюс... Вот, точно не могу сказать, но плюс 12 точно у нас есть. Вот такая у нас приятная подсветочка. Пожалуйста. Вечерняя Сейчас мы поднимаемся на второй этаж, вот, где по а, обыкновению делаются у нас спальни. Тоже в каждой спальне есть выход на свою террасу. Пожалуйста. Вот спальня. Вот он вид. Вот такая спальня. Спальня здесь гардеробная, естественно. Ну как, не гардеробные шкафчики гардеробные будут у нас уже в мастер-спальне. Вот. Вот она, мастер-спальня. Пожалуйста. Также свой маленький мой балкончик. Привет. Это наша мастер спальня Здесь у нас Санузел Ладно И Сейчас я вам покажу Что у нас здесь есть в доме вами байка пришли попарились вот. все управление здесь вот. также здесь можно сразу сполоснуться вот в санузел и баня баня в доме не надо никуда выходить баня прям в доме очень шикарное решение вот. также все вот на спальня можно как детскую сделать вот. ну сейчас вот еще зелень не посажена. вот это все будет возеленение у нас. И вот еще одна спальня. Так, с выходом на террасу. Пожалуйста. Вот. По коммуникациям у нас здесь вода получается центральная. А лос. У каждого дома вот, электричество от 15 киловатт в каждом доме. Так что все коммуникации проведены. Вот. В ближайшем будущем также хотят здесь сделать, получается, газ. Вот. Все, все инженерные работы для введения газа здесь проведены. Поэтому как только сюда подведут газ, здесь у нас еще будет газ. Вот. Дома по 280 квадратных метров, а здесь площадь участка у нас получается 5 соток и давайте я вам сейчас еще один покажу. Этот шикарный дом, но вот этот дом еще уникальный. Такого дома точно нигде нету, я уже сейчас вам туда спущусь покажу. Вот, у него также будет своя территория, Он там у него будет Место для маневренности, для парковки вот. Здесь будет разделение у нас а Парковка для этого дома здесь своя У того своя У второго дома своя парковка вот. и Давайте пройдем в тот дом, я вам покажу вот. Опять же напоминаю Эти дома у нас э, стиль райд вот. Как я и э, обещал вот, э, стилистику домов разных показывать не только в одном стиле классическом или хай-тек вот, показываю в разных разных стилях вот, э, вы можете писать в комментарии какие какие дома э, интересны вам э, буду искать опять же по Сочи такого плана ну, вот, находить показывать вот, рассказывать И сейчас я вам покажу второй вернее первый дом вот у него он чуть-чуть по территории побольше, вот. там еще ведутся рабочие работы, вот сейчас я вам покажу, вот здесь у него будет своя парковка, заезд отсюда, вот здесь у нас будет разделение, вот в виде туй, вот здесь парковка для того дома и у этого парковка будет вот здесь и также застройщик хочет сделать съезд а как раз я вам сейчас покажу куда там будет дорога съезжать сюда и вон там сейчас с внутренней стороны я вам это все покажу расскажу вот. здесь даже вот, кто-то у нас карточки теряет вот наверное уже приехали покупать паш я извиняюсь там у вас карточка Сбербанк, кто-то потерял Берите, кто хотите. А я должен уже дом кто-то приехал оплатить. <свят> Положил, сказал, вот вам 100 миллионов, берите. Да. Вот. Давайте войдем в этот дом. Вот. Опять же, этот дом. Каждый дом уникален. Вот единственное, два дома у нас здесь получается два близнеца. Вот. Первый будет поменьше, там 4 сотки земли. Вот. Здесь также у нас сердце. А вот бойлерное вот здесь все отопительная система вот опять же очень приятное такое решение это все из ореха здесь у нас гостевой санузел ну естественно что же должно быть здесь другого пожалуйста гостевой санузел вот. здесь еще пока не сделано ограждение будет такое же двойное стекло вот это у нас холл Здесь у нас кухня. Здесь у нас будет барная стойка еще дополнительная. Вот опять же вся техника. Все сделано. Все это будет доводиться до ума. А здесь просто еще не до конца все сделано. Но вы уже видите, какая здесь красота. Вот здесь у нас барная стойка. Здесь можно сделать просто холл. вот Повесить там телевизор. Здесь вот, поставить огромный диван. Вот. Здесь у нас обеденная зона. Вот опять же с такими великолепными видами. Вот у кого-то там телефончик вот. и выход у нас здесь получается свой бассейн, сейчас он еще пока вот, делается, поэтому мы только сможем его вот в таком виде посмотреть, здесь у нас будет тоже банька вот здесь летний душ, здесь будет баня, вот сейчас она закрыта но баня я вам показывал, здесь будет в принципе чуть-чуть побольше, чем в доме во втором вот. Вот такая огромная терраса. Вот. Сейчас покажу вам. Вот прошу прощения. Вот такая огромная терраса. С каждого получается помещение, выход. И вот это вот эта вся часть территории будет а, дома. Вон там у нас заезд как раз сверху О чем я вам говорил Вот сюда заезжаете, можно машину сюда поставить по желанию Можно оставлять сверху и здесь что-то сделать свое К примеру, дополнительный бассейн Застройщиком все это можно обговорить И сделать дополнительный бассейн вот. С с получается с кухни вот. Сейчас я вам еще полностью внутренность не показал вот. Получается у нас здесь холл Кухня, гостиная И там гостевая спальня вот такая вот гостевая спальня. Ну, вот здесь все. предполагается кровать с выходом, опять же, вот на террасу нашу, на нашу террасу. Пожалуйста, терраса, опять же, вот заворачивай сюда. И очень, очень огромная терраса. И вот давайте я отсюда вам покажу. Вот здесь у нас парковка. И вот такой будет съезд. Вот он, съезд, съезд. И вот сюда можно будет машину поставить. Например, сюда. если вам а, гости приехали, дом позволяет, дом очень огромный, поэтому при, ну, как звать в гости, сюда можно большими-большими а, Группами Ну, дети, родственников. Вот. Здесь у нас еще одна дополнительная спальня. Пожалуйста, гостевая. Тоже так с выходом на террасу. Вот. Ну разве не проездим? В каждой спальне, сайте раз. Везде стоят кондиционеры, все подключено. Вот, э, Внешнее все обыграно так, что кондиционеры э, все спрятаны. Вот, э, все прилично сделано тоже. Очень приятно тоже. Покажу, как это все обыграно. Сейчас мы спускаемся э, на, скажем, нижний этаж. Это здесь получается здесь мастер-спальня. Как раз вот не гостевые здесь вот уже свои мастер-спальни. Также с выходом на вакон, на террасу, Изначение, вот он, на, выход, на террасу, вот здесь ну, сейчас пока этого не видно, здесь все будет обыграно, полностью озеленение сделано будет, вот, сейчас ландшафтный дизайн, здесь дизайнер приехал, обрабатывают все, вот, согласовали, здесь все будет обыграно, все зеленое, но, опять же, также если, к примеру, вам нужно будет переиграть и захотели здесь сделать что-то другое а застройщикам это все можно обговорить и доделать вот. Вот. ну так как это у нас мастер спальня, соответственно, здесь у нас санузел пожалуйста, с ванной и гардеробная здесь еще сейчас привезут шкафы все доделают здесь у нас и обогрев и вытяжка, чтобы здесь не брело не не оцелела одежда. Вот. Потом у нас получается вот такая маленькая спальня, также с выходом на террасу. Вот. Вот. Не, устаю, не устаю повторять, какие у нас все-таки потрясные виды. Вот. И здесь все буквально зеркально. Вот она вторая такая же спальня, аналогичная. Вот. Все опять же будет здесь сделано полностью мобилирована и вот она вторая мастер спальня вот. все зеркально опять же, здесь у нас будет гардеробная здесь у нас санузел и опять же выход на террасу вот она наша терраса вот. спальню также можно пройти отсюда вот. здесь у нас получается все оборудование для бассейна вот. Поэтому здесь вся система бассейна будет а, Обслуживание, фильтрация, обогрев вот. Территория этого дома у нас получается 8 соток 8. Вот. А, Сделана такая каскадная система вот. Вот они ворота для заезда, если, к примеру, захотели сюда поставить дополнительную парковку. Здесь можно зону отдыха сделать, вот, и внизу дополнительно, ну, если маленькие дети, можно сделать дополнительную детскую. Вот. Либо даже здесь сделать э, детскую, там, поставили э, игровую площадку и установили здесь детскую, а внизу там дополнительная зона отдыха. Вот. это, я говорю, все обыгрывается, все еще сейчас делается, вот. И даже с учетом того, что сейчас вот, э, дом на 90, так скажем, процентов готов, вот, выглядит очень прекрасно. А когда здесь еще и будет зелень, это просто будет просто бомбические. Бомбические виды. Вот, везде натуральный камень. Все обыграно. Вот э, Сейчас покажу. Давайте я спущусь. Здесь у нас еще вот так. Все сделано в натуральном камне. Вот. А то да, с той стороны не видно. Вот. Все, вот в натуральном камне как видите вот такая вот прелесть ну пойдемте дальше Оп. хотя что дальше я вам в принципе все показал вот могу сказать пишите комментарии понравился дом не понравился чтобы вы здесь сами доделали вот возможно ваши идеи можно будет передать застройщику и к примеру внедрить ваши идеи вот. также ну, если готовы приобретать такой дом для себя вот, выходите с нами на связь, пишите, звоните. Вот, что-то может быть хотите доделать, приехать сюда. Все это возможно. Вот наша компания ЮДВ для этого и работает в Сочи, вот, чтобы люди приезжали, покупали свою мечту и делали. Вот, хотя какие делали? Просто жили. Вот, вот так вот. Звоните, пишите, меня зовут Вячеслав, компания ЮДВ, ставьте лайки, делайте репосты, до скорой встречи.